Здравствуйте, дорогие друзья! Прошу вас дать обратную связь. Первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка за качество видео. Если меня видно и слышно, то хотя бы поставьте плюсик, чтобы я видела, что я вышла в эфир. Значит, жду от вас обратной связи. Я Светлана Филатова. Сегодня мы будем разбирать... Так, так, так. Вот вижу, пошли плюсики. Замечательно. Пятерочки тоже можно. В общем, вижу, что меня а, видно и слышно. Замечательно, здорово. А, значит, меня зовут Светлана Филатова. И сегодня мы с вами будем разбирать а, новые видео, которые появились в эфире. А, вчера вышло сразу две передачи про Влада Бахова. А, значит, это были у нас программа на самом деле программа андрея малахова кроме того появились еще новые версии случившегося да и я бы хотела дать свою экспертную оценку по поводу невербального поведения а, участников которых мы видели а, ну начну я с программы на самом деле и вы знаете а, на всякий случай предупреждаю сразу что а, у них а, ну, вот какое-то отслеживание по поводу авторских прав поэтому я максимально старалась минимизировать количество видео которое я буду ну вы вырезок из их программы но тем не менее из песни слов не выбросишь и все равно мне пришлось несколько видео фрагментов вставить поэтому я не знаю насколько ну скажем так вот мои предыдущие видео когда касались программы на самом деле к сожалению мне немножечко блокировали видео и заставляли вырезать фрагменты поэтому если вам интересно чтобы ну, полностью наша передача сохранилась можете скачать мое видео Видео, как только закончится трансляция а, и разместить где-то еще если посчитаете это нужным но ну, имейте в виду что могут <laughs> на ютубе могут немножечко а, значит заблокировать но надеюсь что этого не произойдет мы постараемся очень аккуратно это делать и что хочу сказать прежде чем мы начнем разбирать да, эти фрагменты Ну, конечно же программа на самом деле молодцы они попытались реанимироваться да и изначально я начала ну, я начала смотреть программу и я просто знаете сначала у меня такие прям положительные эмоции в их сторону потому что шепелев даже ну во-первых он облачал во вторых он даже сказал про запах помните о котором я говорила в предыдущем своем эфире а, а, в общем изо всех сил старались ну как то вот вы вывести на чистую воду участников да и и все шло вот знаете как за здравие но закончилось как всегда за упокой как вы знаете а, да а значит что касается кроссовок вот я чтобы не но ну, лишний раз не скажем не дразнить youtube я проговорю вот этот момент да там было два эксперта два криминалиста которые так реакцию василия очень интересно да там много интересных реакций было да давайте вернемся все-таки кроссовкам да? было два эксперта криминалиста которые высказали свое мнение значит у них спрашивают, может быть такое чтобы кроссовки пролежали весь сезон и в таком достаточно чистом состоянии а значит первый эксперт говорит это полиуретановая подошва она довольно токсичная на ней рост бактерий не про не пойдет дожди могли смыть грязь а, такое допустить как раз возможно а на что второй эксперт возразил э, там женщина не, не знаю не помню как ее зовут но неважно а я считаю что нет воздействие солнца воздуха ветра всевозможных осадков привели либо к появлению микро микротрещин и не было бы такого свежего вида воздействие природных условий во время такого большого промежутка времени произвело бы э, изменения даже полиуретана о чем это говорит о том что э, у криминалистов нет единого мнения и что касается ну вот как я и предполагала что э, касается вот этих останков которые остались там ну просто настолько сложно будет криминалистам э, выяснить причину смерти и боюсь что это сделать к сожалению даже будет невозможно но это это так мои наблюдения но я должна сказать что у каждого эксперта свое мнение поэтому здесь к сожалению единого мнения быть не может тем более когда такие обстоятельства а, да кто подходит я вас приветствую мы продолжаем значит теперь переходим все таки к видео я рискну перейти к видео и а, давайте значит первое а вопросы к марине когда задавали а, давайте посмотрим и я прокомментирую сейчас так На этой вечеринке его не оскорбляли, над ним не издевались, что он самостоятельно отлучился в лес и ничего не предвещало беды. Да. Я могу утверждать, что такого не было. Ваш пульс 133 удара в минуту. Так, у меня что-то, не пойму, что зависает, но, во-первых, я не убрала себя. Давайте еще раз посмотрим этот фрагмент. Да, еще напишите, пожалуйста, плюсик в чатик, если был звук, как минимум. Да, я сейчас ставлю еще раз это видео, потому что я, во-первых, перекрыла презентацию, во-вторых, что-то оно не очень хорошо пошло. На этой вечеринке его не оскорбляли, над ним не издевались, что он самостоятельно отлучился в лес и ничего не предвещало беды.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 Да, опять опять в самый важный момент в самый ключевой момент когда она отвечает на вопрос естественно ее лица не видно и естественно вместо ее лица мы видим вот эту заставку которую видели уже раз десять как минимум да а то и больше а, Да, тормозит видео а, так а, так так так я надеюсь что я не сильно а, так так так тормозит ух что делать что делать а, давайте еще раз обратную связь как меня видно и как меня слышно давайте первая пятерочка. вот прям сейчас первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео а, а, так значит если Плохо с чем-то то напишите нолик вместо пятерки а, значит первая пятерочка за звук вторая пятерочка за видео а так так так а, значит но ну, значит что касается первого видео ага, так замечательно а, что касается первого видео я просто озвучу вот в самый нужный момент вот я не знаю, кому там руки поотрывать надо. Но явно, ну, су, учитывая то, какая концовка передачи, то э, там все, в общем-то, к тому и шло. В общем-то, ну как бы такой э, очень четкий план. Да? Не надо смотреть на ее лицо, потому что там наверняка были какие-то важные моменты, важные ключи, по которым мы бы многое поняли. Но не переживайте. Там много моментов, по которым мы тоже много поймем. Значит, второе видео тоже Марина. А здесь уже у нас без звука. А значит, а также вот она сейчас говорит, также как он мог в болото уйти. И посмотрите, как плечика при этом а, она а, плечом а, в болото уйти. Тут кто как знает? Ну то есть она говорит про это болото, а эта версия, она даже для нее удивительно, она даже для нее не считает, она сама даже не верит в эту версию, она очень сильно удивляется и очень сильно не верит себе. То есть, когда говорит вот эти слова, пожимает плечом. Но здесь понятно, да? А, плюсик поставьте. А, так, так, так. Ее заикание и пульс, да, это понятно. с другой стороны, в общем-то, можно тоже понять, она очень ну, эмотивный человек по натуре. И, в общем-то, тут эм, э, можно... Можно понять, что она волнуется просто на съемках. Но вот именно вот в эти фразы, понимаете, вот это вот эмблемы. Помните, мы с вами в самом начале я говорила про эмблемы. Когда человек что-то говорит, то он делает эмблемы своими, своим телом. Да? И вот в данном случае это эмблема того, что я не знаю. Я не знаю, я не уверена в том, что я говорю. Также он мог уйти в болото. Ну, то есть нет, она вряд ли так считает, и она очень сильно себе не верит. Дальше идем. Следующее. Так, разоблачение. Скажите, есть что-то значимое по этому делу, значимое, которое может поменять ситуацию в этом деле? Что-либо такое, что вы нам не говорите? Нет. Ответ ⁇ нет, ложь но это у нас по а, тому а, что смотрите говорит нет но кивает головой то есть и таких вот моментов было очень много а, ну часто так когда вот все-таки монтажер работал так как надо или оператор правильно снимал но а, очень много таких моментов когда говорят нет но кивают вот именно вот в этих случаях а значит что а, что еще было я проговорю чтобы много не а, ну, скажем не дразнить youtube и не нарываться на баны всякие а значит у макс у максима спрашивает телефоны у всех выключены нет но на что у него спрашивает а на прошлом эфире вы утверждали что у всех были выключены а следующая несостыковка марина вы полиграфологу лгали да это правда, но, то есть идут прям реально разоблачения, да, значит, дальше факты скрыла от следствия, она так повернула насчет алкоголя, это уловка, и она не показа, при этом не показали ее лицо, вот, можете пересмотреть просто это видео, я для себя зафиксировала для того, чтобы сильно не перегружать наши видео чужими. Дальше вы предполагаете, кто это мог сделать она говорит нет на что ей говорят это ложь да но к вот до самой ну, до самого конца передачи нам так и не говорят кого она подозревает да то есть так забросили такую удочку и ловитесь кто хочет да но ответа не дали да такая интрига интрига не знаю может быть они хотят еще снимать передачу может быть еще какая-то это уловкой может быть для того чтобы кто-то подумал еще какие-то версии да ну то есть отвлечь от себя внимание, да, не, не обвинив никого, но себя немножечко, как бы, выставив в таком более светлом виде. А видео, которое может в корне поменять было. Нет, но кивнула глазами, не задумалась. Это неправда. Ну то есть вот некоторые такие вот фрагменты я не стала просто нарезать это видео для того, чтобы нам с вами здесь, ну чтобы мое видео осталось, для того чтобы как бы меня никуда не не отправили, да. А значит, дальше следующее, следующий. Момент. Было ли такое, что над ним его оскорбляли? Нет ответ нет ложь. ну вот видите сразу даже не нужно замедленной съемки для того чтобы э, вот э, оскорбляли нет и кивает головой ну то есть все понятно да его реально оскорбляли и это вот вся невербалика говорит об этом самое интересное началось конечно же когда вышла свидетель вот вот эта женщина э, и стала говорить и обратите внимание у всех абсолютно у всех чувство вины у всех до да? чувство вины все опустили глаза все а, ну, реальная эмоция печали то есть все а, и заметьте когда человека обвиняют в чем-то до да, чего не было вот прям не было он но ну, хоть кто-то из четверых должен был дать реакцию до да, какой-то гнев в конце концов а, ну, реакция это вот представьте если вас обвиняют незаслуженно естественно вы как-то будете реагировать вы начнете какие-то реплики вставлять вы начнете как-то вот ну, стараться объяснить что вы неправильно поняли что вы может быть вы не то видели ну то есть как то вот пытаться хотя бы да никто из них все слушали все опустили глаза это чувство вины и соответственно вот то что она рассказывает про видео которое было где он пьяный лежит и там на его фоне делают селфи это реально было и видео там было ни одно как мы уже выяснили в предыдущих наших выпусках а дальше а так так так значит а так так так а было бы гнев и удивление если бы действительно вот она говорила что-то какую-то неправду давайте плюсик а так а так минут 10. А, так, так, так. А, давайте мне плюсик, если меня видно и слышно. Я просто... А, с, так, хочу понять, а то все в порядке. А, плюсик, если все в порядке с трансляцией, а то я так заговорилась, может быть, мало ли, что меня может не видно. Так, вижу, вижу. Плюсики, спасибо спасибо мои дорогие потому что а, я могу вылететь из эфира в любой момент по любой причине а, да а значит следующее когда а вот а крупным планом василия как вы и просили в начале посмотрите какие реакции он выдает и в общем то это специалисты а, программы очень четко подметили до да, что у него прям а, очень богатая невербалика пошла и действительно вот то что рассказывает свидетель скорее всего это было про него вот эта вещь его было скорее всего а, сним, снимал селфи парень вот а, с, а, он сначала сам себя ну как бы так мельком засветил кто-то снимает а, да да да а, влад с, а, поверхность была деревянная трудно сказать стол или скамейка но именно деревянно он лежал вот так с то есть лица его не было, не было видно вот этот парень который снимал селфи по, ну, к нему подошла, похлопала по плечу, но как бы я точно не могу сказать, какие. А, как а давайте сейчас я Пока... вам подскажу и помогу просто. Можно ли говорить о том, что то, что происходило, Влад мог счесть за издевательством над ним, заглумлением? Только честно говорите. Ну, за углумлением, ну. Я да, думаю... конечно, да. Теперь да. продолжайте, извините. Вот, и а, как бы у него спросили, там, братан, или а, тебе плохо? И он, он, ну, как, попытался поднять лицо, но ему, ну, видно, что он в алкогольном опьянении, ему тяжеловато было, видно было то, что ему перед этим было плохо, ну, то есть рвало его. Потому что глаза чуть-чуть были, ну, слезившие у Влада. Он плакал, Влад? Нет, Такое не плакал. могло быть? Нет. А почему, это... говоря о том, что они были со слезами? Ну, прослезившие, как будто вот когда человеку плохо рвет, там, допустим, После рот, вот, да, рот, когда обливались, вот, да. и он был болен. мокрый, да, у него была голова, ну, волосы мокрые, футболка была черная мокрая. А, но а, естественно, вы обратили внимание на реакцию этого Василия. А, нет никакого а, гнева, нет никакого удивления, да, ну, по сути, а, но есть а, вина, есть... А, значит такое знаете безнадега, досада а, то есть он но ну, такое ощущение что его поймали на чем-то да и, и соответственно что можно предположить скорее всего это видео касается именно его это именно его видео и поэтому такая реакция и дальше там пошла я не буду просто транслировать еще раз показывать вы можете пересмотреть эту передачу и э, увидеть все что как бы э, ну в принципе вот вы знаете все замечательно а, все ну, просто шикарно вот они прям говорят прям как как по маслу да а, значит и у марины когда спрашивают есть предположение кто это сделал да она отвечает да а констатирует что это правда да а кто-то из компании нет. Это ложь да и дальше не развивается это событие но в общем то знаете телевидение это сплошные интриги поэтому возможно что это просто сделано для того чтобы нас с вами заинтриговать для того чтобы мы захотели еще одну программу до да? для того чтобы но ну, интерес подогреть да поэтому вот здесь к сожалению ответа не прозвучало а прозвучало вообще вот знаете итог вообще меня снова поразил знаете я какой опять чуть не упала со стула когда роман сказал эти ребята не имеют отношения к пропаже влада бахова но у всех есть скрываемая информация по этому эпизоду Ну просто картина маслом расписался в собственной некомпетентности на самом деле они четко даже если ну, в минимум вот взять их вину да то они довели его до этого это оставление в в опасности это а, доведение до э, до суицида это в меньшей мере вообще вот в меньшей степени вина понимаете а тут вот они как бы не виноваты да просто они в другом виноваты они где-то перепили и не хотели родителям говорить хотя в принципе это уже давным давно не тайно и никто не ну все все отлично понимают что алкоголя там было больше что там был не только алкоголь и так далее это это не вина для подростков им никто это не их в этом не обвиняют погиб человек и вот вот это вот страшная вина э, и получается что вот давили давили давили и в самый последний момент э, и самое интересное что я наблюдала за участниками даже в самые острые моменты да они там чувство вины испытывали какое-то время а потом вот такое ощущение было что э, им пообещали что все будет в порядке что все будет хорошо вот и э, вот такая реакция очень спокойно себя вели но в принципе знаете с другой стороны, можно понять э, редакторов, да, и вообще в принципе всю программу, э, если бы им не пообещали, вот, что выведут на нормальное русло, то они бы вряд ли пришли, не было бы этой передачи, и не было бы таких рейтингов. Поэтому, ну, что поделать, это шоу-бизнес, и э, с этим ничего не поделаешь. Но э, я все-таки разочаровалась в очередной раз, хотя в начале передачи я реально думала, что э, программа нас, э, на самом деле она как-то реально как-то вот они начали прям вот так активно и я думала ну вот сейчас будет интересно было интересно но в конце стало абсолютно неинтересно и в конце итог разочаровал давайте да вот мне кстати тоже смотрю в комментарии написали что труп без головы вот меня это тоже очень сильно смущает вот насчет тех комментариев где там нашли еще кого-то я считаю что это все ну, неправдоподобная версия а вот что без головы вот это действительно меня тоже очень смутило а, да но это все-таки разберутся криминалисты разберутся специалисты в этой теме я вернусь все таки к своей теме и сейчас а вот мне а в то время пока мы с вами не виделись пока я не выходила не стримила на эту тему а мне присылали разнообразные видео материалы и вот нашелся один свидетель а, наверняка да кстати поставьте а, а, плюсик в чате кто а, видел это видео и минус поставьте кто не видел это видео а, да мне интересно просто в, ваш вы, вы видели или нет а значит нашелся свидетель который заявил что он был а, в том лесу рядом они отдыхали со своей компанией и они там что-то слышали что-то видели но а, здесь вот а, я все-таки вот этого свидетеля да безусловно а, что а, ну, что вызывает доверие а, то что говор у него местный он прячет лицо и это понятно да а, что вызывает а, да, ну давайте сейчас видео посмотрим Сергей, вы говорите правду? Да, я говорю правду, видел, что видел, твои слышали. А теперь посмотрите, что касается а, того, что вот смотрите. Сергей, вы говорите правду? Да, я говорю Сейчас. правду, что видел, твои Вот смотрите на слово, что шо видел, да, он э, вот так вот плечами, да, а значит он явно не видел, но смотрите, что а что вот. Слышали? Поправил себя, что слышали, вот и э, кивнул головой. То есть он не видел, но он явно слышал. Вот действительно, э, ну, скажем так, э, я верю ему, что он слышал то, что там какие-то были звуки, какие-то, э, ну, что-то происходило, да. Но опять-таки, э, ну, ничего дельного он не рассказал, ничего такого прям э, сверхъестественного. Ну, как бы это вписывается в общем версию да во первых во вторых но ну, то что он скрыл лицо но ну, сразу для свет след для следственных органов он не свидетель это просто для нас с вами может быть какой-то ну, какое-то мнение мы составим но вот что касается его свидетельских показаний он ничего не видел он просто слышал и уже сопоставил какую-то новую информацию он уже сам себе как знаете наше сознание вернее подсознание оно так устроено что а, а, если не хватает какого-то элемента мы сами себе допридумываем поэтому вот здесь вот он сам себе допридумывал и как бы выступил в качестве свидетеля а, то есть получается да он не уверен он а, но он он точно не видел но он точно слышал вот что а дальше а значит что касается а, руководителя альвасар ну во первых когда начали говорить родители он закрылся он сжал губы но это говорит о том что он некомфортно себя чувствует а когда ему задавали вопросы он ну, сначала он бодрячком он как бы осаживал всех потом его все-таки задавили ну какими этими аргументами и в общем то что должна отметить со своей стороны все-таки следственные органы, они, если расследование будет в Москве, они выявят степень вины каждого человека. Я бы здесь не хотела какие-то обвинения бросать в сторону людей, которые занимались поиском. Да, на лицо халатность вот э, на лицо то что не до конца доработали но опять-таки э, тут тоже по-человечески можно понять а я я как бы ни, ни, ни на какую сторону не становлюсь давайте лучше по невербалике поработаем да и я вам скажу свои э, мнения значит первое видео давайте смотрим и данной фотографии у меня не было. Я рассматривала детально каждый уголок. Так может, ее я вообще не было в тот смотрела. период времени? А сделали недавно эту фотографию? У меня и у моих близких, у моих друзей этой фотографии нет. То есть, значит, я не знаю, как там происходит. Лиза Алерт делает эти снимки. Ну, какие-то, если они сразу что-то видят, они, может, и проверяют. Потом они кидают это в архив, куда-то на Яндекс Яндекс.Диск, потому что это большой объем информации. И предоставляют ссылку, я так понимаю, с льва. То есть это не везде в общем доступе, где попало. А Сальвар уже эту ссылку передал нам. И Татьяна 15 мая да. из этого архива скачала фотографии. Она их смотрела на там. телевизоре, на телевизоре на большом экране. Было. Так да. может, ее недавно сделать? И вот эта фотография по под вот этим номером, в этой папке, там под этим номером совершенно другая фотография. Ее изъять можно было? Вот это номер. Хорошо, Конечно но там же невозможно подмонтировать или можно сделать монтаж, э, не знаю, фотомонтаж. Андрей, или, ну, ну маловероятно, что это вообще ее Нет, а именно <соц> этой фотографии Нет. Я не <соц> знаю, может там была... еще каких-то нет, там пустая папка есть. Ну вы же правильно <соц> говорите, ее не было, была Но с другой фотография. стороны, если, э, если эта фотография нет, мы видим под этим номером, просто другая фотография. Вот. Настя, давайте так, вот надо сказать большое спасибо все-таки нашим поисковикам, ага. они сделали большое дело. То, что этой фотографии не было предоставлено им, это как бы ну не их вина. И также ее не было и у вас. Они же не взяли Откуда-то. Они же ее фотографии... А, на... вы ее взяли, на самом деле. подождите, мы не знаем а, на ждали? сегодняшний момент, как но она ответить? нашла. Кто ее фотографию эту ну нашел? Ну давайте, как она попала в дело, процессуально Шекун, не вопрос, опорно, да. Кто не нашел? Вопрос не даете на... получить... Не, не хотите говорите, получать говорите, ответ. Говорите, говорите. Значит, а, когда мы... Ну, вот обратите внимание когда человек не знает что ответить он находит аргументы до да, которыми немножечко забалтывает вот прежде чем ответить начинает какую-то вступительную речь это способ немножечко замедлить процесс ответа для того чтобы придумать что сказать да сформулировать возможно ответ но как правило это говорит о том что внутри себя он он чувствует очень неуверенно, и, скажем, как, у него есть какой-то мотив, ну, скажем, как затягивать немного то есть он чувствует вину вину но не обязательно это вина сговор с преступниками нет это вина касается скорее всего он понимает что он как профессионал да вот он же по сути занимался поисками и это его недосмотр вот это вот скорее всего он но опять таки я не могу сейчас утверждать это на сто процентов да я просто не хочу сейчас чтобы мы все переключались на отравлю вот этого человека по сути он он не убийца понимаете он искал вот вот только здраво хотелось бы подойти к этому вопросу да и не спускать на него сейчас всех собак потому что да это халатность на лицо да да не профессионализм да там много таких вот моментов но опять все же ну вот я но ну, немного так вот понимаю Понимаю его сейчас состояние, потому что сейчас на него спустили всех собак. Но с другой стороны, и есть за что. Он действительно не досмотрел много чего, много. И да, идем дальше. Наружили останки на, на месте останков, зафиксировали географические координаты в туристическом навигаторе. Это обычная наша практика и по работе. Когда. Вернулись уже домой, начали э, думать, давайте э, отс, отсматривать свои треки, которые были там многочисленные, э, что мы где где мы не дошли, по причине начали анализ свой. И, и, и начали искать, э, значит, за, запросили на сервере у наших коллег из Москвы э, накинуть эти координаты, которые мы получили, на фотографии с, а, с аэросъемки, которая проводилась ранее, и получили точку. То Хорошо, есть... вопрос, э, э, э, этой фотографии, говорят, не было в архиве. Вы-то где взяли это фото? 15 мая, там это нет фотографии. Мы, э, то есть, значит, в архиве не все фотографии вам были даны да, первоначально. Послушайте, Получается, я, так с ваших слов? Э, я в этой истории с фотографиями принимал участие как отсмотрщик и смотрел. Нет, на вопрос но а, уменьшение своей роли в данном случае конечно же говорит о том что он пытается сейчас себя вину максимально снять а, вина есть и он ее чувствует а, да я принимал участие как отсмотрщик да видно вот я вижу в чате что вы пишете что видно что он волнуется да у него пересыхает во рту я чуть дальше хотела это отметить а, значит он много молчит когда ему там вот особенно родители когда говорят видимо у он либо боится им уже отвечать, знает, что будет реакция агрессивная, либо, ну, действительно, ну, как бы, ну, сейчас, конечно, ему не позавидуешь, и, ну, как бы, опять, я, я призываю вас не отвлекаться на, ну, на человека, да, вот, да, безусловно, он много чего сделал не так, но все-таки убийцы другие убийцы вот концентрироваться но ну, следствие я думаю расставить все места над и что еще хотела вам показать по нему но ну, конечно же это невербальный конкретный прокол который действительно говорит о его вине ну опять таки я бы не хотела сейчас но ну, каких-то негативных последствий этого но обратите внимание из песни слов не выбросили и давайте ä, наблюдать за его ä, этими за его жестами изначально вам... эта фотография была в вашем ну, архиве Ну конечно нет? у нас ну все что мы получаем от наших ответе, коллег Была или нет да была. но ну, я вам отвечаю вопрос не хотел ай жалко видео немножечко запаздывает сейчас может быть тут подхватит хорошо было но я вам отвечаю просто смотрите какие эмблемы он демонстрирует то есть вот это знак не знаю и скорее всего нет он сейчас вот э, невербально сказал что в, э, изначально 15 мая в тех фотографиях э, но ну, он сейчас возможно сопоставил факты возможно еще что-то не знаю что но опять не, ну, мне мне сложно сейчас обвинять конечно человека который ну как бы его вины я точно не вижу да вот я отсмотрела его комментарии когда изначально он там провел розыски когда они нашли там вот все было четко по невербалике сейчас он пошел ну вот какие-то проколы пошли и вот что касается этих фотографий он сейчас вот отвечая на этот вопрос очень сильно во-первых сомневается Говоря утвердительно, он очень сильно сначала засомневался, а потом покачал головой. Это как раз говорит о том, что он не знает сто процентов а потом покачал головой то есть все таки скорее всего их не было вот такая вот история а, но опять понимаете его могли использовать в темную я, я просто не хочу еще лишних а, людей обвинять в, в том что происходило а, ну как бы круг лиц понятен да кто это все проделал но не хотелось бы думать ну хотя кто его знает не не берусь судить но вот по невербалике то что вижу то пою то говорю как бы и скрывать ну, не вижу да еще одно видео еще один фрагмент хочу вам показать Дам вопрос Юрию почему Давай. у вас именно в этом месте не ходили люди почему а, почему а нету вы? треков ну, почему вы не а ходили? почему вы не сказали что мы Юр, не можем туда я пройти я метров там проходил так. я в этот раз туда ездил Андрей, и ты сейчас я не, виды, тебя, и все, я не обвиняю тебя я не обвиняю тебя Юр. Я просто не могу понять, да. как весной там было воды больше, когда мы вот вчера ходили, плавали так. Да. Объясни мне. Я... Вот, вот это вот он волнуется очень сильно, у него сильно пересыхает во рту, вот он облизывает внутри десны. Это вот как раз жест волнения. Я не могу понять. Ты Смотрите, сказал да. бы, ребята, вот не хотел до ходить, там да. как да. раз идут ну, каналы, и мы проходили их. Да. Почему не сдали? Я, я, я, я не обвиняю, я не могу Нет. понять. Давайте. Да вот такая вот история но э, вы знаете конечно когда опять-таки скажу что смотрела записи его из авто из автомобиля вот сразу после того как нашли останки влада э, конечно у меня не было никаких претензий к нему потому что все соответствовало то о чем он говорил э, ну вот и я посмотрела его базовую линию поведения он когда вспоминал он смотрел э, да у него довольно э, ну, вверх взгляд обычно он смотрит когда вспоминает но вот четкий маркер того что он говорил правду он прямо вот четко все вещи которые вспоминал он говор говорил и смотрел вправо и вверх да а, те моменты когда он рассказывал о находке а он рассказывал вещи которые с ним не происходили а он пересказывал и поэтому вот в эти моменты он смотрел влево и вверх да а вот те вещи которые с ним не происходили он проговаривал вот именно смотря туда и в общем то все соответствовало действительности и вот так вот врать прям ну чтобы ну вот эти вот все маркеры соблюдать это невозможно поэтому а я склонна ему верить тому что он рассказывал вот в автомобиле если я полностью смотрела тот фрагмент а, ну, может быть он был обрезан не знаю может быть он в начале где-то прокололся может в конце не знаю но ну, то что я смотрела у меня не вызывает подозрений что касается передачи то тут естественный естественно он волнуется естественно ну вот родители настроены очень решительно и в общем то мы все настроены очень решительно да на лицо его халатность на лицо его вот недосмотр возможно его как-то использовали в темную я все-таки вот чисто по-человечески не хотела бы верить в какие-то такие вещи потому что ну, но ну, как бы хочется верить людям но с другой стороны да к сожалению результат вот такой вот а, да и еще что касается там подсъемов теща дербанова очень интересно там сказала так по секрету и это действительно правда потому что ну то как каким заговорщическим э, тоном она сказала корреспондентам, э, что даша будет проходить практику в прокуратуре вот здесь я считаю вот это уже просто э, верх циничности верх вообще безобразия и, без, и, и беззакония вот это конечно же но ну, то что там ее кто-то побил на улице это все знаете вилами по воде это не зафиксировано по моему никак это просто сказано и как бы для того чтобы э, мы немножечко пар спустили а по большому счету виновники вот все-таки эти подростки и их родители а что касается ну вот здесь вот получается что э, руководитель сальвара просто попал между молотом и наковальней мне так кажется хотя не знаю моя задача просто оценить невербальное поведение я э, оценила и сказала вам то то, что вижу да вот свои какие-то личные оценки вы можете вычитать вот мои личные оценки я просто вот как человек как женщина мне бы не хотелось настолько а, плохо думать о людях да но э, прокалывается он э, в тех моментах которые я озвучила что касается этих подростков то очень четкие там проколы они ну четко вот прям их фиксируют в какие-то моменты вот в программе на самом деле да получается что э, нам просто не показывают их лица возможно что там как раз такие ключевые моменты которые мы бы увидели с вами а, по сути вы все интуитивно видите друг другу ну, но увидите вот всю эту ложь да моя задача просто вот эту интуитивную ваши чувства да вот то что вы чувствуете вы вынести наружу и обосновать поэтому я надеюсь что я с этим а, справилась и а, очень надеюсь что все таки а, да еще а, знаете что хочу сказать ни в коем случае нельзя это дело забывать нужно максимально максимально распространять информацию а, об этом да, чтобы все об этом говорили чтобы у следственного комитета не было шансов как-то это дело замять потому что а, с нахождением останков пошли уже какие-то такие версии что он как бы сам но вот э, все-таки опровержение со всех сторон и вот эти опровержения что он сам э, нужно всячески поддерживать вернее что он не сам это сделал потому что ну реально ну не мог он сам это сделать там слишком много факторов таких что ну, это, это не самоубийство это не несчастный случай это реально вот ну даже если несчастный случай то это э, то что произошло по вине этих подростков поэтому вот э, это, это мое мнение опять-таки человеческое а, да значит но что э, не, не знаю в кедах по болоту но ну, вот действительно там много таких несостыковок которые которые я уверена выявит следственный комитет но при условии что мы с вами будем всячески распространять эту информацию всячески поддерживать расследование да а будем ждать новых видео а, спасибо большое за внимание а, обязательно подписывайтесь на мой канал я ну вот как только появится продолжение да я так думаю что какое-то время а, малахов не будет снимать но опять-таки наш с вами интерес а, к тому что происходит да а наш с вами интерес а, надо поддерживать вот передачу малахова да там где про влада бахова чтобы они по рейтингам видели что а, это а, ну, вызывает большой отклик в обществе и это будет способствовать тому чтобы малахов это дело не оставлял поэтому максимально не знаю лайкайте а, максимально комментируйте вот такие видео про влада бахова и э, я думаю что дальше будет продолжаться расследование будем ждать новостей от следственных органов э, теперь уже этим занимается москва и я думаю что в дальнейшем мы будем уже наблюдать э, как эти преступники раскалываются а, да э, спасибо вам большое за внимание но э, у меня спрашивают, кто виноват то вы знаете я не следственный комитет я высказала только вот э, анализ невербального поведения что я увидела а выводы будут делать следственные органы поэтому я не берусь на себя вот де делать такие заявления это не в моей компетенции то что в моей то что я могу я как бы прокомментировала а, да но что если я что-то не договорила пожалуйста в комментарии под этим видео прям четко дайте мне вот кого вы хотите разобрать да если там будет э, повод покопаться я покопаюсь и сделаю еще стрим вот под этим видео прям пишите что вы хотите узнать потому что я со своей стороны вот просмотрев э, я естественно смотрела то где мне зацепиться да вот как специалисту по невербалике где мне можно зацепиться где мне дать разъяснение вот я со своей стороны смотрю вы как люди как бы с другой стороны вот любое дело лучше рассматривать с разных сторон да и если вы что-то видите и что-то хотите узнать то пожалуйста напишите в комментарии под этим видео свой вопрос да и вот и еще хотелось бы сказать что э, давайте как-то более адекватно стараться и максимально вот поддерживать эту тему, да, адекватно относиться к, к тому, что ну, не набрасываться. Э, да, безусловно, если виноват вот этот вот э, э, руководитель Сальвар, то...